Выбираем осложненное предложение. Это очень трудно, длинно, но тем не менее нам нужно постараться понять, как оно устроено и как его следует разбирать. Итак, начнем с первого предложения. У нас их сегодня с вами два. Предложение бывает осложнено обращениями, вводными словами, однородными членами предложения, обособленными и уточняющими членами предложения. Рассмотрим предложение. «Пусть всегда мне будут в новость и колдуют надо мной Родины родной суровость, нежность родины чужой». Для разбора я взяла строчку из стихотворения поэтесы Белы Ахмадулиной. В этой строке поэтесса говорит о своей любви к России. Она говорит о России как о суровой родине. И одновременно ей дорога чужая родина, которую она испытывает также нежность нежность родины чужой. Теперь перейдем к разбору, поскольку смысл этой строки нам понятен. Итак, пусть всегда мне будут в новость и колдуют надо мной родины родной суровость нежность родины чужой. Найдем грамматическую основу. И для нашего разбора мы опять будем пользоваться тем планом разбора, который мы использовали с вами в прошлый раз. Итак, грамматическая основа этого предложения немножечко э, такая длинная и сложная, потому что а здесь нам встретятся однородные члены. В этом предложении два однородных сказуемых будут в новость и колдуют. И два однородных подлежащих. Суровость и нежность. Таким образом, грамматическая основа этого предложения будут в новость и колдуют. Это и подлежащие суровость и нежность обратим внимание что предложение начинается с частицы пусть эта частица является формообразующей и с помощью этой частицы в предложение вносится побуждение к действию пусть колдует надо мной, призывает сам себя поэт. Итак, основа найдена. Дальше смотрим наш план. Определяем, какое предложение по цели высказывания. По цели высказывания это предложение побудительное. Частица «пусть» как раз вносит это побуждение к действию. По интонации оно не восклицательное, мы произносим его со спокойной интонацией. Мы уже с вами знаем, что предложение простое, но напишем это э, теперь, э, укажем это в нашем разборе. Оно простое и по наличию э, главных членов э, есть и подлежащее, и сказуемое следовательно, предложение двусоставное. Давайте попробуем правильно задать вопросы к второстепенным членам предложения, чтобы убедиться, что наше предложение распространенное. «Пусть всегда мне будут в новость» и колдуют надо мной. В этой части нашего предложения мы будем задавать вопросы от сказуемого второстепенным членам. Итак, будут в новость «когда?» – «всегда», будут в новость «кому?» – «мне», когда всегда это у нас будет обстоятельство, будут в новость «Кому? Мне?» – это дополнение, оно отвечает на вопрос дательного падежа. «Колдуют над кем?» – надо мной, это дополнение, оно отвечает на вопрос косвенного падежа, в данном случае это творительный падеж. И осталось задать вопросы от наших однородных подлежащих. суровость чего? Родины. Это дополнение. Родины какой? Родной. Это определение. И второе подлежащее у нас – нежность. Нежность чего? Родины. Это тоже дополнение. Родины какой? Чужой. Это определение. А в данном случае вопросы можно было задать и иначе. А, например, так. Подлежащее, первое подлежащее – суровость. Суровость какая? Родины родной суровость какая, нежность какая, родины чужой. То есть можно было воспринять это как синтаксически неделимое целое, родины родной, родины чужой, потому что в предложении эти однородные члены, суровость и нежность, они являются такими вот, как бы, которым... Наши эти второстепенные члены предложения помогают стать полностью понятными в предложении. Поэтому вы можете задать вопрос и иначе. Но главное, что вы должны помнить, когда вы ставите вопрос от, главным, от главных членов предложения к второстепенным членам предложения, надо иметь в виду, что вопрос должен быть поставлен правильно, вы должны осознавать, на какой вопрос отвечает второстепенный член предложения. Если это вопрос «какой», это будет определение. Если это любой вопрос косвенного падежа, это будет дополнение. Или если это вопрос «где, когда, куда, как, откуда», это будет обстоятельство предложения. Для тех, кто забыл, как подчеркиваются эти главные и второстепенные члены предложения, о которых шла речь, я думаю, что полезно будет еще раз заглянуть в какой-нибудь старый учебник. Предложение распространенное так как кроме главных членов предложения в нем также есть второстепенные члены предложения. К ним можно задать вопрос от основы. Запятая ставится между двумя однородными подлежащими, потому что они соединяются только с помощью интонации. Предложение является полным, поскольку в нем нет пропущенных слов. И мы уже знаем, что оно осложненное, поскольку оно осложнено двумя рядами однородных членов предложения. Обратите внимание, что наши однородные члены мы с вами нарисовали в два уровня, в два разных ряда – Однородные, сказуемые на одном уровне и на другом уровне, находятся у нас два однородных подлежащих. И теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть наш разбор еще раз. Как мы поставили знаки препинания. Пусть всегда мне будут в новости колдуют надо мной родины родной суровость, запятая нежность родины чужой. И осталось обратить внимание на саму запись, которая следует после предложения. Предложение побудительное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространенное, полное, осложненное. Давайте попробуем разобрать еще одно предложение. Моя любовь к тебе сейчас, слоненок, родившийся в Берлине или Париже и топающий ватными ступнями по комнатам хозяина-зверинца. Это предложение строка из стихотворения Николая Степановича Гумилева. Предложение о любви. И поэт выражает эту. Свою любовь в такой необычной форме. Он сравнивает эту любовь с маленьким слоненком, который только что родился где-то в одной из столиц мира. Но живет он в зоопарке. И поэтому эта любовь, о которой говорит поэт, наверное, она не совсем сбывшаяся. И такой слоненок чувствует себя в зоопарке, может быть, не совсем уютно. Давайте мы попробуем это предложение разобрать. Найдем в нем грамматическую основу. Любовь подлежащая, слоненок сказуемая. Мы с вами помним, если подлежащее и исказуемое выражено существительным в именительном падеже, между ними мы должны поставить тире. Я надеюсь, что все это помнят и уже это тире поставили. Итак, грамматическая основа у нас одна, значит, предложение простое. Пойдем дальше по нашему плану. Предложение повествовательное потому что содержит сообщение. Оно не восклицательное, мы произносим его со спокойной интонацией. Мы уже знаем с вами, что оно простое. Добавим, что это предложение двусоставное, потому что есть и подлежащее, и сказуемое. Оно распространенное, и, потому что кроме главных членов в нем есть второстепенные члены. Назовем второстепенные члены этого предложения. Любовь чья – моя – это определение. Любовь кому – к тебе – это дополнение. Любовь когда – сейчас – это обстоятельство. Кроме того, в нашем предложении есть обособленное определение, которое относится к нашему сказуемому слоненок. Какой? родившийся в Берлине или в Париже и топающий ватными ступнями по комнатам хозяина-зверинца. Поскольку наше определение стоит после определяемого существительного слоненок и является распространенным, оно обособляется. В этом определении вы можете увидеть два причастия – родившийся, топающий. Младшие школьники обычно называют это причастным оборотом. Но мы будем называть это обособленным определением, стоящим после определяемого слова. И добавим распространенным определением, стоящим после определяемого слова. Надо иметь в виду, что если в предложении встречается союз «иль», в этом случае мы... При одиночном союзе «иль» запятую ставить не должны. Это то же самое, как мы не ставим запятую при одиночном союзе «и». Запомните это. Итак, наше предложение является повествовательным, невосклицательным, простым. Оно двусоставное, распространенное и Полное. Кроме того, оно осложнено обособленным определением, стоящим после определяемого слова. Старайтесь всегда выполнять разбор предложения, следуя в определенном порядке, по плану. В этом случае вы не забудете ничего важного. Мы закончили наш сегодняшний урок. Если вам понравилось это занятие, я вас приглашаю на разбор сложного предложения, который состоится в следующий раз. До новых встреч, друзья!